Здравствуйте! Сегодня мне хочется немножко рассказать вам о том, как использовать средства Наюта, которые мы ну, самыми первыми хотим для себя приобрести, понимая их ценность и важность для оздоровления нашего организма. Если вы подписались на пакет плод или произошел апгрейд вашего семени, то компания вам обязательно пришлет соль на Юта 880. И я знаю, что уже очень-очень много информации о том, какая она замечательная, какая она прекрасная, какая она волшебная. Я называю ее просто волшебной и неоспоримо, конечно, что она Замечательно работает в нашем организме, но вот читая иногда ленту в чате об применениях, о результатах использования этих препаратов, я для себя как доктор поняла, что, наверное, вопросы, которые я сегодня хочу осветить, волнуют очень многих. Значит, первая рекомендация, которая дается для использования этой соли, это ее применение внутрь, разведенной в водичке, утром натощак. Очень правильная и верная рекомендация. Я как врач-гомеопат всецело поддерживаю такое ее способ применения. Единственное, что хочу здесь для вас добавить и подчеркнуть, наверное, тоже ни для кого не секрет, все, ну или большинство из нас очень хорошо знают о том, что вода является очень сильным информационным средством. То есть вода у нас несет любую информацию, которая с ней соприкасается. И поэтому, когда мы запиваем любое лекарственное средство, таблеточку какую-то или растворяем капельки в водичке, то вода помогает донести вот эту лечебную субстанцию до клеточек и тканей нашего организма. Поэтому важным аспектом, какую воду вы используете, я когда-то слушала школу Леонида Пака, который очень правильно сказал, что на первых порах желательно использовать воду, которую вы постоянно повседневно используете в своей жизни. То есть, если вы пьете воду из-под крана, растворяйте соль в воде из-под крана. Если вы пьете колодезную воду, Воду из какого-то источника, ключа, родника. Используйте эту воду, потому что организм уже к ней привык. Если вы живете в каком-то крупном мегаполисе и понимаете, что из вашего водопровода течет не совсем качественная вода, и вы для питья или для приготовления пищи используете ту или иную систему очищения, значит, используйте эту воду. В этом аспекте это абсолютно и однозначно. Единственное, что здесь нужно сказать, что желательно эту соль растворять в хорошей и качественной воде. По количеству воды здесь тоже могут быть индивидуальные какие-то особенности вашего организма. Ну вот смотрите, если, например, вы ведете здоровый образ жизни, вы знаете из источников литературных от своего доктора, что вам необходимо пить в день какое-то количество воды, и вы придерживаетесь этого количества, то вас ну, абсолютно не затруднит выпить с утра стакан воды с растворенной в ней соли. Если же вы, ну, я знаю, что есть такие люди, которые ну, просто не пьют воду. И для них выпить стакан воды, вот стакан вина для них спокойно, а стакан воды им сложно выпить. Но ну, не насилуйте свой организм. Начинайте с полстакана воды, потом потихонечку увеличивайте эту дозировку. То есть, понимаете, мы должны относиться вот к любым оздоровительным средствам, это не волшебная таблетка, это не панацея. Это помощь нашему организму для решения каких-то его проблемных задач. И нужно очень четко понимать, что вот сегодня вы закончили свой день, и ваш организм никогда в жизни до этого не получал соль на юта 880, а с завтрашнего дня, вы получив эту посылку, вы начнете ее использовать и применять. Как организм на это отреагирует? Это новое для него вещество, которое встраивается в его клеточки. Все очень правильно рассказывают про эту соль, какой она замечательный продукт, как она выравнивает кислотно-щелочной баланс, как она ощелачивает наш организм и тем самым оздоравливает его. Это все очень здорово и все очень правильно. Но Хочу просто вам объяснить, подсказать, что вот эти все моменты, они не случатся, потому что вы вот так щелкнули пальцами, да, начали принимать соль на наюта и выздоровели. Такого никогда не будет. Это работа, это большая работа вашего организма на клеточном уровне. Вы знаете, в гомеопатии есть такое понятие, болезнь, которую мы выращивали в своем организме 10 лет, будет лечиться на протяжении одного года. А теперь посчитайте, сколько лет вы болеете. Если вы болеете уже 30 лет, вы что, за два дня, используя эту соль, сможете выздороветь? Да нет, конечно. Поэтому нужно настраиваться на то, что это будет длительным процессом, во-первых, и во-вторых, это будет процессом адаптации вашего организма к новому настрою. Вы знаете, почему я ну, буквально с каждым днем влюбляюсь в нашу компанию все больше и больше. Потому что больше и больше узнаю о том, насколько невероятный продукт мы имеем и получаем из Южной Кореи. Когда я увидела путешествия наших замечательных лидеров, которые показали производство, а еще больше меня вдохновила вот тот человек, я, конечно, не воспроизведу сейчас его имени, тот монах, который явился идейным вдохновителем этой идеи создания такой компании, как я поняла из рассказа, и который придумал вот этот наш знак замечательный, знак, который олицетворяет, ну, наряду с тем, что бесконечность, наряду с тем, что гармонию, да, он осуществляет еще процветание, успешность и много-много компонентов, которые привносятся в эти понятия. Так вот, когда я услышала о том, что вот это мыло, оно не просто мыло, оно несет в себе еще энергию очищения, не на физическом плане, нет, это и так понятно что оно ментально очищает наш организм. А ментальная очистка – это что? Это и есть оздоровление. Потому что если мы здесь простроены нормально, если мы функционируем в гармонии со Вселенной, к нам не пристанет никакой патогенный микроб. Даже если все вокруг его поймают и заболеют, мы останемся здоровыми. Вот насколько высока степень нашей ментальности, нашего осознания того, где мы находимся, нашей любви к природе, к животным, к детям, ко всему, ко всему. И вот я просто вам хочу дать такое... Такой совет и такое напутствие. Относитесь к этой продукции вот с таким же трепетом, с таким же теплом и уважением, с такой же любовью, с какой ее создали для нас. Еще одно маленькое замечание, тоже опять же из моих знаний в плане гомеопатии. И не только гомеопатии, но в частности и об этом тоже. Большой совет для вас. Заведите для себя, если у вас в семье несколько человек, то пусть это будет индивидуально, красивую посуду, из которой вы будете пить по утрам нашу соль. Пусть это будет какой-то красивый хрустальный стаканчик. Желательно, чтобы это была прозрачная посуда. Когда вы налили чистую, хорошую, качественную воду, и растворили в ней нашу соль. Подержите ее на левой ладошке. Скажите спасибо Вселенной за то, что она подарила вам встречу с этим продуктом, за то, что он пойдет на пользу вашему организму. За то, что он оздоровит вас, за то, что он продлит вашу жизнь, улучшит ваши качества жизни. Скажите спасибо. И после этого глоточками, здесь не нужно пить залпом, медленно, с хорошими мыслями, с хорошим настроением, пейте эту водичку. Я желаю вам большого здоровья, я желаю вам гармонии внутри и вокруг вас, с любовью к вам всем. Ирина Рябцева.